Ко мне! Есть! Постройте отряд! Есть, постройте отряд! Отряд устроится! Товарищ командир отряда, отряд построит! Вольно! Вольно! Впервые у меня на отряде в походе скис мотор. И мотористы показали себя. Возились с магнитобитых два часа. Мотористам стыдно мне смотреть в глаза. Отрадный признак. Однако небольшая честь командовать таким кораблем, товарищ Рикало. Больше у меня вам нечего сказать. Распустить. Ах. Разойтись. Погодка, такую не разгуляешься. Да ты не расстраивайся, не бойся. Учение. А если бы немец, мы остались бы у него в хвосте. А по секрету я был уверен, что в такую погодку они и за 5 часов не справятся. батариста молодцы, орлы. Так чего ж ты бушевал? Для островки на будущее. Думаешь, комдив нас похвалит? Здесь у нас аварии в привычку войдут. К Петровна, ты мы опоздали? Как хочешь, комдив, а я твоих офицеров разнесу. Велено было прийти к девяти. Хватит. А ты их отдай под суд. Конечно, а, я их нет? своим судом. О -о -о -о. Лишу, выручайте товарищи. Есть. Сон Петровна. Петровна, разрешите выразить предварительный восторг по поводу предстоящего пира. Вы знаете, особенно меня волнует хворост, приготовленный вашими ручками. Вы знаете, невольно вспоминаются популярные стихи. лежу поднимается медленно в гору лошадка везущая с хворостом воз". И если это про ваш хворост, то... А откуда ты его взял? На вашем камбузе. Вы <свят> А как ты туда попал? Ходил в разведку, знаете, на вашем камбузе такие клады. А вот так... ничего и не дам, чтоб не совал нос куда не надо. Не, дадите, дадите. Я знаю, вы же добрая. <свят> да ну, ну, и... ну что же они на самом деле? А ведь Боровский, он еще точностью хвастает. Опять опаздываем. Я не перед зеркалом вертел. Ну, сам знаешь, не бросать же больницу. Софья Петровна поймет. Можно было и поторопиться. Саша, я врач и имею дело с людьми. И ради именин я не стану да Знаю, врачать. знаю. Ты готова сидеть в своем госпитале, пока не свалишься. Ты так бережешь А тебя что это удивляет? Почти. За последнее время я стала в этом сомневаться. Даже сомневаюсь, замечаешь ли ты, что я вообще существую. Объясни. Ты с некоторых пор видишь только себя. Ты не живешь и а играешь. Играю? Кого? Придуманного тобою героя. Капитан лейтенанта Боровского, героя Советского Союза, которым ты еще не стал. Мне кажется, эта цель заслонилась для тебя все. Знаю. Ты сейчас скажешь, что я легкомысленный, невнимательный, ветреный, что я пренебрегаю тобой. Женский разговор. Андрей! Андрей! А. А, это ты и Женя, здрасте. Что это тебя сюда занесло? А я гуляю. Когда я зол, я всегда гуляю. А сегодня я зол как черт. А причина? Поймите, до сих пор не могу провертеть эту проклятую дырку. Дырку? А разве вы не знаете? и а Александр? Представь, не знаю. Так ведь, понимаешь, прислали для испытания проект нового газовыхлопа, сконструировал наш молодой инженер куда лучше, чем на американских катерах. Может быть, ты расскажешь об этом завтра? Опоздаем? Куда мне некуда. Да ты что, забыл? Сегодня же день рождения Камдива. он всех звал, и тебя. Разве? Тот-то я шел по улице и думал, зачем это я крахмальный воротничок надел. Идем, Андрюша. Куда? На именина. Он все-таки ничего не понимает в поэзии и технике. Ну зачем же так расстраиваться? А вы не расстраивались, если бы на операцию аппендицита?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 Лезал рыча домашний пес. Ребята малые ругались над хладным трупом мертвеца. В вольности остались позор и гибель беглеца. О, не знал, что Лермонтов звучит так современно. Вы обязательно почитайте в клубе. Пусть молодежь послушает. Извините. Пожалуйста. Здравствуйте, Елена Васильевна. Здравствуйте, Борис Иванович. Очень жалею, что опоздал. и не слышал начала. Я очень рада, что вы благополучно вернулись с похода. Борисов. Простите. Пожалуйста. Как хорошо, что вы здесь, Елена Васильевна. Если бы вы знали, как я мечтал увидеть вас. Даже не мечтали? Мы бойцы. Мы каждый день играем со смертью. А когда вырвешься из ее объятий, то особенной цели жизни. Хочется радости, женской улыбки. А вам не кажется, что я приехал сюда не для этого? Не для женских улыбок? Простите, Лена Васильевна, я не думал... Я вижу, что вы не подумали, поэтому охотно прощаем. Гости, к столу. Разрешите? Простите. Спасибо Это большое. Внимание. внимание, товарищи, поднимем бокалы и выпьем за виновницу торжества, за дорогую родительницу новорожденного за нашу любимейшую, несравненную, общую маму, Соня. Я, мама, это да не твоя. Как я могла родить такого бородатого урода? Ай, ай, мама, Соня, нехорошо отказываться от своего бедного бородатого ребенка. Мама. Будь здоровой. Нет, нет, нет, нет, нет, не годится до дна. Дети, дети, дети, уговаривайте мамочку. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до пей до пей до дна. Жулики вы, мои небы. ну до да чего ж я вас всех люблю. Ну хватит, <связь> мать спаивать, пошли к столу. Ну так, Маму уговорили, уговаривайте бородатую. <связь> а вы что же молчите, Боровский? А ну-ка тост, что-нибудь с огоньком. Есть. Товарищи. Я предлагаю выпить за славу, за нашу боевую офицерскую славу. Нет ничего прекраснее ее на свете, и нет труднее подвига, чем тот, что ведет к славе воина. Тысячи проползают в войне ужами, и лишь немногим дано взлететь соколом в ясное небо победы. Хорошо прожить соколом и остаться песня, но трудно. За славой надо гнаться дерзко, упорно, смело, уметь схватить за блестящие крылья и не отдать никому. Зато в славе бессмертие. Я умираю, имя мое живет. За славу. Не пью за это. Вредная чушь. Не нам гоняться за личной славой, не этому нас учили. Правильно. Наша офицерская слава. Это хорошо. Ну а что дальше? Что же нам, носиться за ней? Ловить за крылышки и свой рундучок на замок? Нет, это что-то не то. Я не знаю, станешь ли ты соколом, Саша. Но мы здесь не ужи. Значит, все против? И ты, дед? Да. Слава. Что же она такое, наша слава? А вот. О собственной славе не чусь. Мысля прежде всего о славе России и родного флота. Но поскольку душою не отделяю себя от флота, горжусь, что в славе его частица принадлежит и мне. Вот как думал умный человек, и великий русский патриот Павел Степанович Нахимов. В бой идешь, помня о родине, о славе нашего советского народа. Так учит нас партия. Максимов, личной славы нам не заказано. Но в одном Боровской, я вам прямо скажу, вы ошибаетесь. Славу советские люди не ловят, они ее добывают упорным и настойчивым трудом. Выпьем. Внимание, товарищи, начинаем концерт. Как-то у них говорится, э, добрый вечер, здравствуйте. Первым и единственным номером выступление артиста, окончившего цыганскую консерваторию. Артиста-гитариста Михаила Гаврила. Миша, заводи. И моя звезда, гори, звезда, приветная, ты, ты у меня, одна заветная, Другой не будет никогда. Ты у меня, одна заветная. Идет ли ночь на землю ясная Звезд много блещет в небесах Но ты одна, моя прекрасная Горишь в отрадных мне лучах Но ты одна, моя прекрасная Горишь в отрадных мне Звезда любови Звезда волшебная, Звезда любви Прошедших дней Ты будешь в нершеке Часть Не забывай на и замучай. Мне нравится? Очень удивительно, у него подлинная манера цыганского пения. Он и есть цыган. А. В кабинете моя сумочка принесите, пожалуйста. Вот она. Постой. Что? то. Словом, коротко. Не болтайся мне поперек курса. Не понимаю, о чем ты. Одерживай в сторону. Не то большой бой выйдет. Ах, вот что. Так я свой курс по чужой указке не меняю. И боя меня не пугай. Оборвешься. Воевать хочешь? Смотри, пожалеешь. Что у тебя в самом деле. Блесись на здоровье. Помнишь, придешь, доложишь. Принес мой друг от вернулся, вернуться не забыл, И пусть мне в награду за сердце подари. Горят, преживаются Мне о счастье говорят Переливаются Эх, сверкайте смелей Вырос ответные Сердцу станет веселей Моей приветные Полонал я новой силы в любимой стороне, и видит друг мой милый, Как радуга и на мне, в усы ярко горят, прижимают, а Мне счастье говорят, переливаются, а. Эх, сверкайте смелей, вы разветные, Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? Да, давайте. Можете идти. Есть. Командиры отрядов, прошу ко мне. Товарищи офицеры, наша авиация обнаружила конвой противника в составе восьми транспортов, идущих в охранении сторожевых кораблей. Место на 22 часа. Квадрат 18.20. Курс 195. Приказываю обоим отрядам немедленно выйти в море, найти противника, атаковать и уничтожить. Удар должен быть совместным обоими отрядами. В этом успех операции. Поэтому первый, кто обнаружит противника, вызывает второго на соединение. Особенно, подчеркиваю, атаковать только вместе. Задача ясна? Ясна, товарищ контролер. Подробности у начальника штаба. Идите. Прошу извинить, товарищ офицер по местам. Мать, когда будет отбой, позвони на КП, чтобы мне не волноваться. Ух, я пойду. Куда? Домой. Поздно уж. Не дури, нельзя, бомбить будут, я не боюсь. А потом я привыкла. Привычка привычкой, а зря не лезь. Садись. Ох, забыла. Думаю, что тебя к нам в пекло потянуло. Или жизнь недорога. В этой войне я потеряла все. Все, что мне было дорого. я приехала к вам, в вашу боевую семью, чтобы хоть чем-нибудь быть полезной. Вот и все. Что это? Мишка, как ты, как ты здесь оказался? По приказу товарища комдива, при вас на всякий случай, вроде конвоя. Катер мой на ремонте, все равно в море не могу, скучаю. Мишенька, спойте что я? Правда, спойте. Спой спой спой, спой, спой, спой. Вечер в море, в тхотерки, Дальняя дорога, Не ровейте моряки, А -а -а, воздушная тревога. Не хулиганишь? Май по-хорошему. Налетел девятый вал, улететь мой слизица. Тот, кто в море, побывал. Смерти не боится, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, басана, координата Максимов, 10 пильк на рдосту от мыса угловой. Неужели упустим караван? Не уйдет, не Максимов. Ну да, как же? Своего не отдам. курсовой 40. Три символета. Немцы. Они. Ловца и зверь бежит. Боцман, есть? Передать сигнал. Вижу противника. Есть передать сигнал, вижу противника. Разрешите дать вызов Максимову. Что? Разрешите сообщить координаты Максимову. Максимову? Добро. Сообщу сам. Капитан лейтенанту Максиму! Есть передать, капитан лейтенант Максиму. Ну, дед, борода! Атака! 180! курс! Долгота правильная! Долгота 3405! Вышли точно! Точно! я Боровский? Не знаю! Товарищ командир отряда! Справа на траве, где разрывы! Товарищ командир отряда! Боручий! Есть! Командир, мы сделали все, что могли. Но откуда эсминцы? Откуда? Да. Немцев упустили. 215-й погиб. Понос торпедные катера первого отряда. Эх, чуть бы пораньше. Капитан лейтенант Максимов запрашивает, нуждаемся ли в помощи. Отвечайте. помощи не нуждаемся. Караван ушел курсом Зюедвест. Есть. Значит, по-вашему, все правильно. А вот немцы пайкуют над растяпами. Прошу прощения, товарищ капитан второго ранга, но нами потоплен сторожевик. Один из транспортов поврежден, и немцам не до смеха. А 215-й где? Лучший катер потеряли. Вы уверены в точности прокладки курса во время операции? Уверен, в... прокладку я вел сам. А где же карта? Снесло взрывной волной. Чем же вы объясните, что такой опытный командир, как Максимов, не смог вас обнаружить? Ну, просто ума не приложу, товарищ, капитан третьего Понимаете что-нибудь? Пока нет. Неясно основное. Почему Максимус своевременно не вышел к точке боя? Да, скверно. Жаль катера, жаль людей. Эх, воинство святого Розини! От Советского информбюро. Вчера ночью в Баренцевом море и в порту Киркинес нашими судами потоплены шесть немецких транспортов, миноносец, четыре сторожевых корабля, тральщик, пять барш, пять сторожевых катеров и девять мотоботов. Слышали? А знаете, какой груз вы упустили? Не знаете? Эсэсовскую дивизию, которую немцы бросили для задержки нашего наступления. А главное, горючее. Понятно? Вот ваши успехи, герои. У вас есть вопросы? Кто заполнял бланк с координатами для Максимова? Могла произойти ошибка при передаче. Я сам вносил координаты в бланк. Следовательно, виноват Максимов? Нет. Я не имею оснований. В благородство играете. Виновны есть или вы или Максимов. Кто? с Максимовым разговаривали? Нет. Максимов избегает разговаривать со мной. Что? А ну к толковию. У нас произошел с ним вчера резкий разговор. Максимов наговорил мне лишнего, ну и дружба врозь. Этого еще не доставало? Из-за чего? Сора, товарищ капитан второго ранга произошла по чисто личным мотивам, и я прошу разрешения их не излагать. Это как вам будет угодно, но я прошу заметить, что я не допускаю в военное время деления жизни офицеров на личные и служебные клеточки и предлагаю склоку немедленно прекратить безобразие. Ясно? Так точно. Можете идти. Товарищ Лишев, не занимайтесь сегодня ничем, отлеживайтесь. Идите. Есть. Теперь я понял. Что понял? Ссора. Они поссорились, потом вышли на операцию. И вот Максимов решил не торопиться. А вось Боровский упустит конвой. И тогда Максимов добьет его. Так сказать, щелчок по самолюбию обидчика. Вот и вышло. Никогда не поверил, чтобы Максимов спокойно ждал, пока немец будет бить его товарища. Ссора. Два индюка шипелись после рюмки и делают всего. А ты тут какую-то... Прелую философию подводишь. Трибунал разберет. Трибунал? Войдите! Какая долгота вам была указана? 34.05. И вы вышли точно? Не могу это утверждать. Но до сих пор не ошибался. Вы следили за прокладкой курса? Специально нет. Я вполне доверяю Журавлеву. А Боровский следил за прокладкой. Поздравьте его. Товарищ капитан лейтенант, что за тон? Виноват. Так, подведем итоги. Место вам было дано. Вы на него не вышли. В результате второму отряду в сложных условиях их боя не была оказана поддержка. Последствия вам известны. До решения контр-адмирала приказываю Сдать отряд старшему лейтенанту Лишеву. Мне сдать отряд? Да вам. Разрешите выполнять? Выполняйте. Держите себя в руках. Борис Иванович. было об этом. Жил оборванным цыганенком, любил убирать из табора, сидеть на железной дороге и смотреть на поезда. Куда поезда идут? Зачем люди в них едут? Какие люди? И все сильнее тянуло за поездами. Стало не в моготу, но и сбежал. А потом в моряки попал. Видно, кровь потянула. Моряк ведь тот же кочевник. Я на полярную звезду еще из-под цыганской орвы смотрел. Вот она меня и сманила. А в усы ярко горят, приживаются. Мне о счастье говорят, переливаются. Эх, зверкаете смелей, красноцветные. Сердцу станет веселей мои приветные. Эх, а в усы ярко горят, приживаются. Мне о счастье говорят, переливают переливаются. Эх, Борис, как гляну я на твои бледное клише. Ну, давай хоть выпьем. У меня осталось полбаллончика пикирующего марки u 88 Запах загробный, но крепость нормальная. Хочешь? Я в веселые-то дни пить не любил, а в беде подавно. Тоскуешь? Тоскую. Тоскую по морю, по походам, по работе. Три года тому назад мы все влезли в войну мальчишками. Все. От Краснофлотца до Адмирала. Я не о возрасте, а о знании, о понимании большой войны. И когда впервые в море я встретил немца, я понял, как далеко мне еще до командира. И сколько я себе синяков набил, пока на войне ходить научился. Зато вправду стал военным человеком. Уж если бью, бью насмерть. И вот когда уже думал, что шагаю крепко, вдруг поломал ногу на ровном месте. А все-таки комдив тебя с отряда напрасно снял. Правильно снял. Я бы на его месте тоже сделал. И ты. Я бы Боровского снял. Он конвой упустил. Слушай, Борис, отвечай по чести. Ты не думаешь, что напутал Боровской? Почести? Именно так я и думаю. Так какого же ты черта, ко мне упрямо не скажешь? Стой, цыганский барон. Сбавь обороты. Есть у меня реальные доказательства? Нет. Ну и выйдет клевета. Сам знаешь, что в прошлый раз с Сашкой сцепились, подумает, мщу. Ага, понятно. How do you По-английски джентльмен, а по-нашему благородный баран. Легче. Что легче? Значит, все к черту, все! И операция, которую ты задумал, вот эту! Самая сложная операция, которую только можно задумать! Славу твою командирскую! Значит, все к черту! Отвечай! Не помешал? Извините, товарищ, капитан второго ранга, мы по-домашнему. Да ведь я тоже неофициально выбрал свободную минуту, зашел навестить. Меня навестить? Вас навестить. Прошу садиться, товарищ так Спасибо. Разрешите? Разрешаю. Разрешите идти? Идите. Я прочитал твою докладную записку. И как? Прямо сказать. Дерзко. Так. Дерзко, но умно и талантливо. Скажи, ты давно разрабатываешь план этой операции? Атаку внутри вражеского ферда давно. Применительно к обстоятельствам, теперь, после провала... Немцев можно накрыть и внутри фьорда. Можно и нужно. Значит... Подожди. У меня к тебе есть два вопроса. Слушаю. Скажи, у какого причала немцы поставят транспорта под разгрузку? Непременно у левого. Почему? Там единственный насос, без него не выкачать горючее. Угу. Пожалуй, правильно. Скажи, а как ты думаешь обеспечить скрытность подхода? А сейчас же пора плотных туманов, и особенно в фьордах. Тоже правильно. Максимов, скажи мне прямо, вот ты вложил всю душу в разработку этого плана, а ведь дело, пожалуй, складывается так, что тебе не придется его выполнять. Не стану кривить душой, мне это больно. Но что значит моя личная судьба в большом общем деле? Конечно, я был бы счастлив сам выполнить свой план. Но теперь это невозможно. Так, значит, все, что выносил умом и сердцем, ты передаешь в чужие руки. В ваши руки, товарищ капитан второго рамка. В руки товарищей. Хорошо. Выполнение этой операции я поручаю Боровскому. Что ж, он хороший моряк. Выполнить с честью. За меня, за всех, за флот. Да. Чуть не забыл. Меня просили передать тебе приглашение. Кто? Одевайся. чем китайцы его выдумали? В чем философский смысл данной травы? Философ. Во всем смысле ищешь. Ты чего в зал не идешь? А мне и отсюда слышно. Ну что ты меня роешь глазами? Ищу смысла. В чем? В твоем поступке. Но зачем ты сказал комдиву о своей ссоре с Борисом? Ты понимал, как это могут истолковать? Допрос? А кто дал тебе право? Какого черта тебе от меня нужно... Совесть у тебя замутилась, Саша. Что такое? Совесть, говорю, замутилась. С человеческой офицерской честью в разладе живешь. Товарищ старший лейтенант, я не желаю слушать ваших дровоучений. Вы кто такой? Офицер без году неделя. Из газеты на флот пришли в газету и уйдете. И не вам рассуждать о нашей офицерской чести. Твоя правда. Я на флот пришел из редакции. Я работник советской печати. А мы, журналисты, высоко несли нами личной чести уже в ту пору, когда ты не знал, с чем ее едят. Я приказываю вам замолчать. Александр Ильич, я не конюх, ты не помещик. Молчать! Разрешите идти По косой тропки идешь, Саша Любя, говорю Елена Васильевна Горелова. Про Родину говорят, и, наверное, что-нибудь очень большое под этим подразумевают, а я нет. У нас в Николаеве изба на краю деревни стоит, рядом две березки, я на них качели вешала. И вот мне про Родину говорят, а я все эти две березки вижу слезами измеренный больше, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошла. Ты помнишь алёшу изба под Борисовым по мертвому плачущий девичий крик? Седая старуха в салопчике плисовом, Весь белым, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала, Родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажите, Мы вас подождем, говорили леса, ты знаешь, Алёша, порою мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, по русской земле раскидав позади. На наших глазах умирают товарищи, по русски рубаху рвануть на груди. Боровский, а вы куда же? Я а? Янна Катератовочке, на первого ранга. А потом я хочу зайти в госпиталь за женой. Добро. Что с вами? нездоровец Я дал указание начальнику штаба ознакомить вас с Максимовским планом. Ознакомились? Так точно. Ну и как? Замечательно. Дерзко, красиво. Ну вот, выполнять будете вы. Я? Да, вы. Мне же неудобно, товарищ капитал второго ранга, весь план разработал Максимов. Все утверждено адмиралом. Точка. Передавал 34-05. а в шифровке 34.35. 30 минут разницы. Я передачу свою помню, а в шифровке не так. Неужели напутал? А из-за этого все несчастье пошло. Вот и хочу капитан лейтенанта Боровского спросить. Пустяки, милый. Это вам все просто показалось от потери крови, от слабости. Вот придет капитан-лейтенант, и все выяснится. Пульс зачистил. Нехорошо. Дайте два кубика камфора. пришли на концерт. Я вас так ждал, ждал. Не могла, Андрюша. Занята. А вы почему без халата? Как? А вот. Андрюша, это хороший концерт. Чудесный. В следующий раз вместе пойдем. Ну, в следующий раз обязательно пойдем вместе. Андрюша, М? я хотела вам задать один вопрос. Вы что-нибудь понимаете в штурмовских тонкостях? Ну, конечно, я ведь механик. Только что раненый Панасенко рассказал мне, что произошла путаница в передаче координат Максимову. Я не совсем точно понимаю, в чем там дело, но кажется, что-то в долготе. 3405-3435. Стойте, 34.05, 3435. Понимаете, что это значит? Радист перепутал координаты. И выходит, Максимов ни при чем. Нужно немедленно сообщить его бегу. посоветовал камдиву назначить меня на эту операцию. Он сам предложил. А я знаю, что сделать это могут только ты или я. Мне нельзя. Значит, это твое дело. Давай, Саш. Это как раз на твой характер. Рискованно, но красиво. Внезапно. Дерзость. Да, но у входа в фьорд две батареи. еще одна в глубине. Верно. Но с тобой пойдут морские охотники. Понимаю. И примут весь огонь на себя. Точно. А в это время ты пролезаешь в горло фьорда, подходишь к причалу и громит. Трудно. Вход узкие камни. О а чем у нас учили? Пройдешь. Зато шум пойдет по флоту. Давай, Саш. Какого черта ты надоумел, Камдива, назначить меня на эту операцию? Кто тебя просил об этом? Саша, по-русской! Весь мокрый, а Глубуков побежал тебя отыскивать. Ну, пойдем. Тебя Панасенко ждет. Он хочет с тобой посоветовать. Ему кажется, что он тогда в бою спутал координаты. И очень беспокоится, что из-за его ошибки произошла беда, погибли люди. Саша, что с тобой? Что случилось? Радист не виноват, же. Неверные координаты дал Максимову я. Ты? Саша, но ведь это преступление. сказал нам атаковать караван противника, я честно пошел в бой. Я был готов выполнить приказ, обнаружив немцев, дождаться помощи и атаковать ее вместе. Но в минуту встречи с врагом точно туман наплыл на меня. Я решил взять победу один. Ваш на ваш. Если бы мне удалось, я достиг бы всего, к чему рвался, не разбирая дороги. Я дал Борису ложные координаты, чтобы он не смог подоспеть. Я хотел победу для себя одного. Но победа обернулась. Позор. Потом я пытался исправить, хотел дать точное место, но поздно. Снаряд уничтожил рацию. Тогда я скрыл, я заменил радиограмму. Я хотел соколом взлететь в небо. Поставить точку. А ну посмотрите мне в глаза. Не смеете, а придется взглянуть. Всем товарищам, народу. Как вы ответите? Как? Я вас спрашиваю! Я прошу. Не меня, русскую землю просите, чтобы она дала вам в ней место. Трус. Я не трус. Рапорт обо всем случившемся я только что отдал начальнику штаба. Сдать оружие! Сдать оружие! Примите. Проводите. Есть, проводите. слышал, что он говорил. Я решил взять победу один. Я рвался ко всему, не разбирая дороги. Да я бы за это одно. Так что же, по-твоему, Боровский? Враг? По-моему, нет. Был хороший офицер. Труса не праздновал. Дрался как надо. Русскую землю любил. А, так... потому что ему по ней легко ходить было. Вот. Вот это ты прав. На собственную красу загляделся, вот голова и закружилась. А вот встряхнуть его как надо, чтобы муть из глаз вылетела. А что он отворил от работы? Правильно, дед. Он виноват. Дед. Виноват? Да. Потому что думал, победители не судят. А мы победители судим строже, суровей. Вот. А все же напрасно помиловали. Кто это сказал? Я, товарищ капитан второго рампы. Так. Офицер вы или не офицер? Офицер. А дивизион, в котором вы служите, дорог вам или недорог? Дорог. Так какого же черта вам честь его недорога? Мне? Да, вам. Офицер вашей части пустят в расход. Срам на весь мир, а с него как с гуся. В расход, не в расход, все равно позор. Неверно говорите. Мертв человек и всему крышка. Хоть пемзой три, а тел его не ототрешь. А жив человек, так он сам выправится из других тяжесть снимет. Вот я сидел на суде и думал, один ли он виноват. Все виноваты. И я в том числе, и раньше других. Вот, а мозгами насчет этого Миша. Себя виню. Не уберегла его. не маленький. Знал, что делал. Гордый он, Петровна. Горячий, самолюбивый. А вот за это самолюбие ответить должен. Чтоб помнил всю жизнь. Жизнь. Как жить ты ему теперь, Софья Петров? Трудно будет жить. Трудно. Командир отрядов, прошу к карте. Остальные можете идти. Подумай, Миша, подумай. А теперь обсудим детали предстоящей операции. Операцию проводим скрытно, используя им туман. Задача уничтожить корабли противника в базе. При входе в гавань батареи противника, огонь которой необходимо отвлечь. Эту задачу решают два катера мод и старый Баркас. Максимов скрытно подходит к гавани. Взрывом Баркаса отвлекаем огонь противника в этом направлении. Тем самым давая возможность Максиму прорваться в базу и нанести удар. Я двумя отрядами прикрываю всю операцию с моря. Задача ясна? Ясна. Можете идти. Дени! Еще! Дени! Товарищ боец, ходите сюда. Раз, Раз, боец штрафной род Боровский явился по вашим приказаниям. Здравствуйте. Вас со взрывом все в порядке? Так точно. Добро. Разрешите идти? Идите. Разрешите спросить? Да. Вы просили разрешение принять мне участие в бою. Кончится война. С чем ты придешь? Сможешь сказать, я чист перед тобой родина? Нет. Сможешь. Сможешь, если захочешь. За тебя просил я, и Лишев. Ты лучший минер в отряде и сможешь доказать это в деле. Но помни, Саша, взорвать баркас и уйти нелегко. Я все понимаю, Борис, но мне очень трудно. И меня мучит моя вина перед тобой. Идите, товарищ Боровской. Нелегко ему, а держится хорошо. Ты это, это про кого? Про Боровского. Дельный был. Настоящий, в общем, командир. А по-моему, всегда ветер был. крутил, вертел, туда-сюда. Неправда, боевой командир был. Боевой. В драке петух храбр. Не осуждай. Теперь на смерть идет. Очиститься. Правильно. Елена Васильевна, сюда, пожалуйста. Не подождитесь, я быстро, мигом. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, пришло время прощаться. Выезжаете, Елена Васильевна? Да. Кончились концерты, надо ехать. Жаль, да, остались бы. Да. Мне тоже жаль. Я успела привыкнуть к вам. И мы к вам. Вы, Елена Васильевна, и не знаете, какое вы для нас значение имели. Вон, Будков-то опять стихи писать начал. Стихи? Я ведь через войной писал Елену Васильевну. Мечтал поэтом сделать. А теперь... А вы наполнили, спасибо вам за все. Вам спасибо за любовь, за ласку. Благодарим вас. Верес! Вольно. Что это у вас за церемониал? Благодарите друг друга. Да ведь, когда расстаются друзья... Расстаются? Да. Кончились наши концерты. Мы ездили на главную базу. Ну, я надеюсь, Елена Васильевна что вы еще вернетесь к нам. А вы хотите этого? Очень хочу. А я знаю. Вчера вы весь вечер стояли под моим окном. Как? Вы видели? Видела. Возвращайтесь с победой. Вернусь. А потом приду к окошку и не уйду. капитан второго ранга. Личный состав краснозаменного дивизиона торпедных катеров и отряд морских охотников построен. Здравствуйте, товарищи! Здравия, товарищи, товарищи раз! Поздравляю вас, товарищи Катерники! Сегодня и мы идем навсегда вышибать врага из нашего моря. Поэтому перед боем прошу помнить наш Старый моряцкий Завет. Все за одного. Один за всех! И еще прошу помнить, товарищи, что Родина смотрит на каждого из нас, даже тогда, когда мы деремся во тьме и туване. Я уверен, что с поставленной перед нами задачей мы справимся на отлично. Нашему флоту Ура! Ура! Стоп, фактически О чем? О нашей старости. Нашел, о чем мечтать. А ты не смейся. Подумай только. Пройдут годы, побелеют наши головы, а вокруг, как молодой лес, шумит новая, буйная юность, внуки и правнуки, счастливые, жадные к жизни, любопытные, и захочется им знать как добывалось их счастье, в каких боях и трудах. И тогда мы с тобой, старые два ринадера, расскажем им про матросскую нашу дружбу, особенно про нее, потому что никогда еще не было такой чистой и верной. И о победе, как шли к ней, спотыкаясь, обливаясь кровью, и... и дошли. Да. Урана забеспокоился. Далеко еще до старости. Сейчас думать надо, потом поздно будет. Чудишь, Миша? Не стоило я их в поход брать. Помечтал бы на бережку. Врешь, без меня не пойдешь. Верно. Herr Major, wie steht es mit der Fliegerabwehr des Schiffes? Zwei Flieger-MGs acht dann, zwei Flieger-MGs auf dem vorderen Teil des Schiffes. Alles klar. Gut, Hauptmann. Herr Major, ist die Verpflegung geregelt. Verpflegungsauskauf für 19 Uhr vorbereitet. Gut, trinken Sie ab. Von Lammersheim, was haben wir sonst noch? Wer noch der eine Punkt. Hauptmann Hagen, bedachliche ich ihn betreffend. <m�aisia> Сигнал к атаке, Взрыв Баркаса. Нелегкая задача досталась Боровскому. Задача серьезная, но я уверен, Саша не подведет. Точно. Следите за горизонтом, ждать сигнала. Миша, курс в порядке. Под ниточки. Боцман, смотри. Смотри, в оба. Смотрю, товарищ командир отряда. На Родину! Когда близкий человек в море, за него пьют старый тост. За тех, кто в море.